Доброе утро, вечер, день, ночь, не знаю, что вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания это гляделка на недельку 7 по 13 декабря. Поэтому, дорогие мои, выбираем следующие, дальше будут варианты Одна, по интуиции, соответственно, и посмотрим ваш прогноз на эту неделю. Соответственно, энергия, события и совет. Так, первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое. Времечко в описании под видео. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый такой красивый камушек. Э, такой коричневый, такой, такой песочник. А, давайте посмотрим энергию, события и совет. Значит, энергию 7 по 13 декабря. У нас тут, соответственно, на Ленорман у нас сегодня, если что будет, у нас тут лилии, я бы сказала, некоторая такая главная карта. И э, клевер, и башня поэтому здесь бы я бы сказала что в принципе на этой неделе будет очень добротной жизненной энергии возможно также вы будете и встречать таких интересных для себя личностей и людей здесь очень хорошие шансы если они касаемо допустим работы либо вашего некоторого пути в жизни также здесь очень хорошие я бы сказала в некотором плане даже знакомство события и люди то есть здесь я все равно акцент и внимание делу на людей. Добротная, хорошая, классная неделя, которая дарит какое-то некоторое ощущение спокойствия. У некоторых просто она спокойно пройдет, у некоторых без каких-либо эмоций. Возможно, также присутствует некоторое одиночество. Может такое, кстати, некоторых людей здесь заинтересовать такое вот одиночество. Сходить и не отпустить. Также такое же возможно. Поэтому, дорогие мои, но ну, здесь очень хорошее зна знакомство, связи и тому подобное, прям, да. Поэтому, в принципе, по энергиям тут у нас таки все очень даже добротно, но некоторое какое-то, возможно, также работа связана просто ото всех. Вот. Дайте мне поработать. Возможно, и какой-то такой момент, вот, знаешь, скрупулезного отношения к жизни и к своему некоторому труду. Возможно, обратите внимание также на работу, я бы тоже могла бы здесь намекнуть. Ну ладно, давайте у нас события, у нас тут гора, облака и птицы. Но здесь, а люди-то есть, люди-то присутствуют. Возможно, не у всех они будут, но я бы здесь сказала, что некоторым людям реально будет сложно относиться к друг другу, налаживать какие-то некоторые контакты. Возможно, вас неплохо поймет ваш подчиненный, либо начальник. То есть здесь сложностей в общении. Возможно, какие-то сложные обстоятельства, с которыми придется столкнуться, либо как-то утрясать, улаживать и тому подобное. То есть здесь какие-то просто могут на пути быть реальные сложности. Которые... Возможно, даже откладывание дел в долгие ящик, либо их разбор, но ну, разбор полетов, допустим. В вашей, допустим, какой-то работе, либо в отношениях, либо с детьми. Я не исключаю какие-либо разборки, просто сложные некоторые обстоятельства. Возможно, недопонимание. Я не исключаю, кто-то здесь друг другу да не до поймет. Как-то один скажет «А», а, другому покажется, что он сказал Б, и перепалка. То есть здесь такое, в принципе, может быть. Возможно, откладывать надо какие-то связи, либо встречи, либо какие-то свидания отложены. Тоже могут проигрываться. Но здесь, я бы сказала, просто сложная и необходимая ситуация. Препятствия на пути могут встать на этой неделе у вас. Но, возможно, также просто не из-за недопонимания. Либо из-за каких-то обстоятельств придется что-то, допустим, отложить какое-то собрание, сообщество и тому подобное. Что-то, возможно, также Такое может быть. Но сложности могут просто происходить. Это не обязательно, что это будет. Это как некоторый такой вариант развития событий. Потому что и Ленорман, и Таро, это все, я бы сказала, не стопроцентное. Но такое, воз, такая возможность, она может существовать. Поэтому, если, если это особо боязливые, либо особо те, которые... О, ужас, кошмар. Я вот для вас говорю: для тех, кто знает, для тех, кто те, те и знает. Давайте у нас всадник, змея и э, дерево, я бы сказала, в некоторых а, сувете. В сувете у нас, дорогие мои, если начинайте какие-то дела в, на этой неделе, ну давайте подходить ко всему более основательно, с логичной точки зрения, с мозгом и. Вот реально основательно. Потому что если вы что-то начинаете, либо что-то хотите начать, то либо надо это построить, либо это надо создать, либо от чего-то опираться. На, на просто так что-то пойти и что-то, ну, знаешь, начать и просто с холодной головой куда-то окунаться, я не особо здесь советую. А окунайтесь больше с той головой, которая у вас работает. Поэтому если их у вас две, либо рядышком еще одна умная, то, соответственно, акцентируйте внимание на нее а возможно какие-то советы, либо какое-то такое отношение к себе услышите другого человека займитесь также если что здоровьем психическим некоторым состоянием духа тоже я не исключаю возможно какие-то процедуры которые очень сильно нужно сделать и пожалуйста о них не забывайте Ну не знаю посетить доктора посетить какое-то обследование тут тоже я не исключаю то есть в принципе и у нас дерево на здоровье тоже есть акцент То есть не забывайте возможно а также некоторых интересных людях умных в вашей жизни возможно на вашем некотором пути они очень сильно могут как-то вас либо подтолкнуть либо как-то сделать так, чтобы вы этот путь прошли более- менее нура. немножечко это забегая вперед поэтому дорогие мои, если что-то начинайте, но при этом пожалуйста с головой. если вы хотите допустим избежать некоторых трудностей, то пожалуйста поймите людей, также поймите их суть и поймите их соль то о чем они говорят, потому что возможно тут некоторые люди вам не просто так будут говорить что-то. Поэтому, если что, займитесь здоровьем, либо за ним просто следите. Не простужайтесь и просто, ну вот, вот знаешь, вот иди, пожалуйста, с головой в каждую какую-то ситуацию. Не действуйте, пожалуйста, на авось, потому что это может не особо хорошим кончиться. Потому что здесь такое все таки интересное сочетание. Поэтому, дорогие мои, если что, правда, следите, пожалуйста, за здоровьем своим, если это, и есть с этим проблемы, либо какие-то обстоятельства, которые... Возможно, просто, просто проследите за чем-то другим здоровьем, за, за, за, за, други, за здоровьем другого человека, близлежащего вам, либо относитесь от, к от, который относится к вашей родне. Я не исключаю, поэтому... Дорогие мои, если браться за новые проекты, но ну, за те, которые действенны. Если кто что-то здесь задумал, все, пойти в путь. Зеленый свет, нет, зеленый свет только на те проекты, которые есть какая-то либо основа, либо составляющая. Но... Вот, короче, как-то так. Ну, а вдруг, а мало ли? Не теряйте некоторого жизненного оптимизма, я бы тоже здесь сказала. Поэтому спасибо вам, что посмотрели. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто загадал, у нас второй такой интересный, красивый, каменистый вариант. Давайте посмотрим энергия на этой неделе, события и совет. Энергия на этой неделе у нас на Ленорман, если что. Будет у нас плеть, дом и пересечение дорог. Я бы здесь сказала, вы, как мои дорогие, самые любимые люди, можете здесь немножко быть необузданными. Можете здесь... Немножечко. Хотите очень сильно много от всего, но при этом сами я, я бы сказала, некоторые люди будут также впрягаться. Вы очень будете, у вас будет очень сильно, я бы сказала, по такому сочетанию энергетика у некоторых. У не, не всех. Если у кого проблема со здоровьем, то, конечно же, вас это не касается. Поэтому здесь я бы сказала более... Если, если со здоровьем есть проблема, то есть... Вот, если что, я, я поясню почему и позже. Поэтому здесь вы достаточно сильные, основательные, крепкие. Вы, в принципе, рассматриваете любые варианты. Вы, хорошо комп... вы здесь хорошие работники. Здесь хорошие, если начальники, то, в принципе, такое некоторое начальничество очень даже хорошее. У вас некоторое такое. Также, как же сказать-то, слово такое интересное. Дисциплина. Вот дисциплинированные более-менее люди вы станете, если даже у вас это не самая лучшая черта <laughs> в вашей жизни. Но возможно вам захочется что-то больше рассмотреть, чем нежели просто. Возможно куда-то копнуть, возможно где-то покопаться. Тоже я не исключаю. Но здесь я, я бы сказала некоторую энергию силы выносливости, рассматривания разных вариантов, возможно какое-то принятие некоторого решения. То есть какой-то такой момент жизненных сил очень даже хороший, я бы сказала, даже по сочетанию плеть. Но это не относится к тем, кто болеет, либо плохо себя чувствует. Пожалуйста вот um, то есть здесь бы я бы возможно также захочется просто выздоравливать захочется что-то делать уже, уже устали уже с дома сидеть уже пора работать у кого-то такой момент тоже может происходить в принципе я бы сказала больше набирания сил больше набирание ответственности также здесь может происходить если у кого-то какие-то были перебои и какие-то были проблемы то есть я бы здесь сказала немного дальше именно как дома и пересечения дорог, возможно, некоторое выздоровление некоторых людей здесь тоже присутствует. То есть здесь а вот именно крепость, крепкость во всем Всегда и везде. Вот здесь некоторая такая энергия. Возможно, прибавление некоторых сил в э, вашей неделе. То есть э, и так, и так. Давайте дальше. События этой недели. Возможно, здесь может касаться столкновения с некоторыми сложными дамами в вашей жизни. Если вы дамы, то вы, возможно, столкнетесь со своей семьей, либо с какой-то другой дамой из вашей семьи. Поэтому здесь, возможно, некоторые семейные разборки. Возможно, также семейные какие-то... Я бы не сказала конфликты, но такими, такие тут может быть. Быть, либо какие-то препятствия, связанные не с некоторыми дамами. Также здесь просто обратите внимание на свое здоровье, на свое самочувствие, либо на самочувствие другого человека. Все-таки у нас какие-то такие вот, это, такая, вот. Такое у нас декабрь месяц непонятно. То снег, то холод непонятно. Поэтому, все-таки, на здоровье тоже я бы здесь делала акцент, потому что это актуально. Поэтому, дорогие мои, актуально всегда, я, я знаю. Поэтому. Но здесь события могут просто произойти и с вами. Какие-то сложные просто препятствия, которые вот не сильно ты объедешь. Есть моральные устои, есть моральная сила, но какие-то могут просто быть сложности, но они не критичны. Они, в принципе, подвластны вам, либо сейчас, либо после, но подвластны. У другого варианта, я бы сказала, немного другая ситуация. Поэтому здесь вы, вы просто можете столкнуться с кем-то. Вы можете, возможно, также иметь дела, возможно, также иметь дела со своим здоровьем. Либо подкреплять какой-то свой иммунитет, свой организм, либо организм некоторой дамы. Я не исключаю, вдруг дама заботится о вас тоже. Такой момент, я бы сказала, присутствует. Поэтому здесь вот, вот да. Возможно, каких-то смена планах, смена позиций. Кстати, тут тоже вероятно, если у вас так падает. Да, какая-то смена приоритетов в жизни тоже может, если слишком глубоко копать, смена каких-то позиций, жизненных приоритетов может у некоторых дам тут происходить. То есть, я бы сказала, вот какие-то такие события. Возможно, связаны а, с каким-то для вас будет выбором, и я это не исключаю. Возможно, также, да, смена приоритета, то есть вы на что-то что одно потратите, допустим, свою энергию, силу и сделаете что-то одно важное. То, что было раньше важным, станет неважным. То есть вот какая-то смена какая-то позиции тоже может, кстати, быть и происходить. Я не исключаю некоторых женщин, либо по отношению к некоторым женщинам. Поэтому, но ну, здесь я бы сказала, добротное, но какие-то такие могут быть... Смена, ну, смена приоритетов, я бы сказала, больше. Поэтому давайте совет. Совет у нас, ну, немножечко, я бы сказала, вот, вот так вот выпало. Я бы сказала, у нас тут корабль, крест, но у нас это все подкреплено книгой. Пожалуйста, если вы что во что-то ввязываетесь, либо что-то делаете, либо как-то, как, хоть какие-либо действия в своей жизни, пожалуйста, не пропускайте ничего мимо, не делайте так же на авось, разбирайтесь. Возможно, потребуется какое-то глубокое изучение, анализ какой-либо ситуации. То есть я бы здесь сказала больше какой-то такой момент. Копайте всегда глубже, не надо, пожалуйста, по верхам. Галупом по Европам это не ваше, не на этой неделе и, пожалуйста, не здесь, поэтому вот здесь карты немножечко, я бы сказал, не то, что предупреждают, а именно намекают на то, что, возможно, как вам придется взять какую-то на себя ношу, либо придется ввязаться в какую-то вещь, которая будет не слишком легка вашей действительности. То есть не убегайте от ответственности, не убегайте от времени, берите все на себя. Если такой момент, окей, можно и так, в принципе, трактовать. Но я бы здесь немного трактовала, как углубляйтесь в то, что вы делаете. Не, просто, не делайте что-то бездумно и э, держите разум при себе. Похоже немножко, вот я бы сказала, как немножечко с первым вариантом, но все-таки отличается. Поэтому вот Короче, как-то так. Спасибо вам! Желаю вам хорошей недели. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто выбрал у нас вот такой красивый розовый вариант. Мы посмотрим энергию, мы посмотрим события, мы посмотрим совет. <coughs> Давайте начнем. Да, Очень интересная карта, очень интересное сочетание. Тапками не бросаемся, пожалуйста. Давайте. Энергия это неделя. У нас Луна, коса и гора. Дорогие мои, сложности, реальные сложности. Туманности, Марса не в том доме, что-то не так. Это, кстати, очень сильно может у людей, кстати, проигрываться. На следующей неделе. Какое-то затуманивание разума. Я бы сказала немного в этом даже плане. Здесь очень может такое быть. Какие-то сложности. Как-то сложно все сделать. Возможно, также сложно просто подняться с просони. Вот здесь вот присутствует. Также... Если на бедокурите, то будете пожинать также плоды, если что. Поэтому вот здесь какие-то, возможно... возможно, также сонное царство, либо как-то сложно будет передвигаться, дышать, быть потеть, пыхтеть в этой жизни. Возможно, какой-то такой момент тоже я могла бы сказать. Особо решительных людей я бы здесь не сказала, что особо касается. Если вы решительный человек, берете там все под контроль, ко всему, ко, всему, ко всему вообще готовы, я бы сказала, неделя для вас обычная. Вот также неизвестно, вот также неизвестно, да, для кто я из этого, да. <как> Поэтому, дорогие мои, правда, если вот вы такой человек, то для вас на неделю, наверное, пройдет как обычно. А вот если спокойные люди и выбрали этот, вроде, такой симпатичный, такой розовенький вариант, не все здесь гладко, не все здесь будет просто. Поэтому здесь энергия очень сильно сложная и как-то, возможно, просто передвигаться, дышать, пыхтеть, страдать. Тоже возможно, поэтому здесь вот такое, в принципе, может присутствовать. Поэтому возможно подведение некоторых итогов, либо какие-то вещи, которые случаются, а вы не запланировали. То есть, возможно, внеплановые какие-то вещи, да, очень сильно ярко, это показано у нас также просто и в событиях, что, в принципе, может отразиться и на вас. Какие-то новые вливания, новые люди... Не та ситуация, выкидывание из зоны комфорта. Очень все вот это может происходить. Вплоть до простого, если вы домосед, вам придется выйти на улицу. То есть, вот какие-то такие условия жизни, события и тому подобное. Что самое интересное, в событиях у нас крест, гроб и кольцо. Дорогие мои, если кто-то с кем-то сотрудничал, ну, можете как-то закончить сотрудничество, я не исключаю. Возможно, какое-то будет прощание с кем-то. Возможно, вы кому-то кого-то отдадите, <с> дорогие мои. Но ну, это может от самого негативного до самого позитивного. То есть здесь самое негативное, соответственно, я думаю, по этой карте можете предполагать, что... Ну а так бы я бы хотела бы сказать, возможно, какие-то люди в вашем окружении, э, с, кем вы, с кем вы имеете какие-то некие дела, возможно, просто некоторое сложное общение, невозможно даже порой. Возможно, просто некоторое охлаждение и прекращение некоторых контактов с, связи и тому подобное. Ну, такие, э, возможно. Возможно, если, но ну, это большое, если э, кого-то из прошлого воскресания, это возможно на этой неделе, но это не у всех проиграется, потому что я знаю, что все бывшие, все пошло, значит, воскресание всяких связей и тому подобное. Это может происходить, гроб тут не конечно, все равно, некоторые цели результаты, и при этом Возможно, вы будете иметь дела с чьим-то прошлым, либо со своим же прошлым. Я не исключаю. То есть, какие-то такие возрождения чего-либо я также не исключаю, но все равно я бы на это акцент прям сильно на кресте, особо такому, в таком сочетании не ставила. Но все равно, возможно, помощь извне каких-то людей. Я даже тоже не исключаю. То есть, некоторая помощь в какой-то. Было, кажется, что это все ситуация, но невозможно решить, а вдруг помощь прискакала. Ага, а можно как-то что-то с этим сделать. Я не исключаю, почему? Потому что все-таки группа у нас не конечная цель, не конечная карта, а карта у нас конечное кольцо. Поэтому некоторая помощь взаимосвязи, возможно, с теми, у кого были подорваны какие-то отношения, а сейчас как-то именно пришел человек на помощь, такое, кстати, может происходить, и я это не исключаю. Но здесь также возможно и какое-то прекращение всяких связей потому что тяжело потому что невозможно поэтому вот здесь возможно некоторые просто тяжелые ситуации с чем-то такие с чем надо просто просто смириться вам поэтому Возможно, также ситуации, которые вы особо ничего не сделаете, а просто их надо принять, простить и понять. Вот и все. Поэтому вот здесь такое может очень сильно происходить. Давайте дальше. Что у нас в сувете? В совете у нас плеть, змея и облака. Ну, не поддавайтесь, пожалуйста, панике, порывам, страстям, непонятным влечением, непонятным желанием, непонятно, кто сказала, я пошла. Пожалуйста, не будьте провокатором на этой неделе, потому что такой момент провокаторства вы, в принципе, можете быть и по энергиям, и по совету, я бы сказала так. Убирайте всякое негативное, что происходит в вашей головушке. Пожалуйста, услышьте меня, дорогие. Все вот это вот, подумала ты все, вот значит с кем-то плохо. Все, не думай об этом. Вот просто выметай ссор из избы, займитесь делами, займитесь то чем вы можете что-то сделать, но не чем-то, каком-то негативе думать. Выметайте все из дома. Не знаю. Уберитесь, проветритесь, проветрите сами, проветрите другого человека, пускай проветрится. Да? То есть, вот здесь избавляйтесь от всякого ненужного в вашей голове. То, что вам, -то вы, то, что вы таите в себе, и то, что таится в вас, безопасно для окружения методом. Поэтому, если этот метод махать палкой а, по стене, побейте палкой по стене, погрызите подушку, но грызить, грызть чужую руку это нежелательно, и это каннибализм. Поэтому зачем оно вам надо? Это, дорогие мои, я вас очень сильно люблю. Вы метаете все, что не нужно, и то, что... Не знаю, избавляетесь от какого-то хламят от какого-то прошлого, избавляетесь от каких-то вещей, которые обременят применительным для вас то здесь вы метайте все что можно и то что мешает вашему видению возможно просто приведи свой нормальный вид в порядок приведи себя в порядок приведи свои мозги приведи свое рабочее место и пространство возможно какие-то и какое-то невкусное что-то там может э быть поэтому дорогие мои вот короче вот такая интересная неделя я желаю вам вот вот вам всего от, от всех вариантах вам желаю всего самого наилучшего Давайте посмотрим следующий вариант. Здравствуйте, кто выбрал у нас третий такой интересный вариант. Давайте посмотрим энергия событий совет с 7 по 13 декабря. Энергия. У нас тут если что на Ленорман, у нас тут гроб, у нас тут кольцо, ой кольцо, кольцо, да. У нас тут ключи, у нас тут и ребенок. <клес> Неделя. Какая энергия? Вот у кого-то просто, я бы сказала, у кого-то в таком соотношении, что... У кого-то реально бьет, будет энергия ключом, но некуда будет выплеснуть. Ни на кого, ни с кем, ни, нигде. Поэтому вот здесь энергии, возможно, давайте так, первый вариант, энергии будет перебор, но особо ее некуда девать. То есть, возможно, какие-то для себя открытия, какие-то классные мысли. Также, если вы, допустим, медитируете, то очень хорошая энергия для, для, для медитации, для спокойствия, для умиротворения, а особенно на вашей неделе по событиям я тоже вижу. Поэтому вот здесь вот для какого-то, для внутреннего знания, внутренних открытий, внутренних новел, тут очень сильно все хорошо. Возможно, вы это так, таким и занимаетесь в жизни. Но здесь также возможности, вероятность того, что вы впустую потратите всю энергию, будете сильно изношены. Это тоже такая вероятность этого на всей неделе может происходить, что вы полностью вложитесь там в идею, вы полностью вложитесь, вложитесь во все самое самое интересное и потом в конце дня вы как будьте сдутые шарики. То есть ну вот какой-то такой момент. То есть пребывание, убывание, открытие, закрытие и вот какого-то такого момента у вас может происходить. В Какое время суток? Я надеюсь, вы это все регулируете и все это контролируете. Поэтому, дорогие мои, здесь Такие обычные энергии, я бы сказала, в некотором роде. Для некоторых людей, которые ведут образ жизни более спокойный, но ну, более какой-то удухотворенный, хорошая неделя, я бы сказала. Для тех, кто ведет активный образ жизни, возможно, некоторое уменьшение, улучшение, самочувствие. Идеи, предвзятости. Ну, здесь вот какая-то такая плавающая энергия, но при этом, я бы сказала, только у активных людей. То есть, ну, смотря, какую вы, в принципе, жизнь ведете. Размеренно, то значит и размеренно будет, но при этом я не исключаю каких-то новых новел, новых новинок, возможно, после чего-то интересного. А после чего-то интересного, почему же я так сказала? Потому что в событиях у вас письмо, кольцо и Коса. Дорогие мои, здесь срывание каких-то планов, реально прям срывание всего самого интересного. Возможно, какое-то как же сказать там нет худа без добра, я даже здесь не исключаю, если какой-то такой момент возможно какие-то вестники послания, письма от каких-то партнеров, от каких-то людей, которых в принципе вы не ожидали вы даже не ждали оно-то случилось, я не говорю, что воскресание прошлого, давайте не об этом но здесь что-то такое неожиданное неординарное в принципе может происходить, то есть какие-то неожиданные вести, не, вести возможно срывание планов либо срывание каких-то договоров не срывайте, платите все вовремя, если что. Вдруг вы именно что-то сорвете, что вы на что-то подписались, но вы это сорвете. Поэтому, если что, там платите за все и вовремя. А давайте все долги и вовремя, пожалуйста. Если, как, если это срывание, чисто ваша вина, либо чисто ваша какая-то некоторая ответственность. Поэтому, но здесь и, и к вам, не, возможно, к вам кто-то вам скажет, что вы ответственны за что-то, и тем самым, ага. Опа! И какой-то такой момент может произойти, а я не знала. То есть незнание не избавляет от ответственности и законодательства, и всяких интересных этих пений. Вспомните о пене, если что. Поэтому, дорогие мои, ну что-то неожиданное может именно с партнерством быть. То есть э, с вашим человеком, с кем вы эмоционально также связаны, я не исключаю. С, с, с кем-то может что-то просто быть, как-то произойти, что-то э, непонятное, резкое и непонятное. Вот я бы сказала, такое в принципе может происходить. А может быть письмо издалека по каким-либо а, соглашениям. Поэтому может быть и срыв до да, реально сделок, если кто-то вот сделки тут совершает, либо что-то еще. Поэтому давайте совет. Совет у нас всадник, птицы и букет. Дорогие мои, приветливость, договорливость, а, дипломатизм – это ваше все на этой неделе. Помните, как отче наш, либо как молитву перед сном. поэтому Либо как мантру, кто как. Здесь, в принципе, а, Но некоторая прозорливость, некоторый дипломатизм, уговоры, приятная внешность, приятный вы и ваш парфюм очень сильно будут нужны, как вот я бы сказала, некоторые качества такие на этой неделе. Больше показывайте дружелюбие. Я бы сказала больше. Не забывайте про внешний вид, не забывайте про себя, а вдруг ты не найдешь ты на работу. Поэтому причешись, если что, либо поправь прическу, а то лохмастишься. Поэтому, дорогие мои, ну, некоторая приветливость, некоторая такая болтливость, и вот такая, какая, некоторая шушера, я бы сказала, она больше вам будет идти в плюс, нежели в минус. Поэтому некоторое такое, возможно, немного легче относитесь ко всему. Легче, проще. Возможно, просто вам надо с кем-то обговорить какие-то вещи. Возможно, также так не забывайте для себя людей, кто именно ваш путь некоторые также и держал. Поэтому, дорогие мои, вот здесь некоторые вот такие качества очень сильно будут важны на этой неделе. Не забывайте, пожалуйста, о них. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Вот у нас все-таки такие интересные четыре варианта были, разные. Хорошо, вот как. Поэтому спасибо вам то, что досмотрели до конца. Если вы хотите знать про карты немножечко больше, переходите, пожалуйста, на пусть там все-таки вы найдете кое-что интересное. Поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.